Всем здравствуйте, с вами Ольга Арзуманян. Итак. Вы зарегистрировались у нас в фонде, заполнили свой профиль, прописали все кошельки свои, делаю акцент. Ни одна ячейка в кошельках не должна быть свободна. Установили аватар. И следующий шаг это нужно познакомиться с кабинетом давайте сделаем экскурсию первое это можно с кабинета выйти на сайт нажимаете кнопочку на сайт здесь вы можете посмотреть ролики по маркетингу по каждой площадке здесь вы можете добавиться к нашей администрации в «Скайп». Это его «Скайп». Также можете написать личное письмо ему. Здесь отображаются кнопочки, они кликабельные. Вы можете добавиться к нам, подписаться на наш официальный YouTube-канал, добавиться к нам в «Скайп», добавиться в группу «ВК», я просто на одной группе покажу вам. У нас их две. И вы можете всегда подписаться на нашу группу официальную. Точно так и официальная группа есть у нас в Фейсбуке. Платежи у нас принимаются через Фрейкассу. Это будет уже следующий ролик. Отсюда с главной страницы сайта вы можете прекрасно попасть в свой кабинет. Итак, раздел «Финансы». В разделе финансов у нас отображается баланс. Баланс ⁇ это то, что у вас сейчас находится на кабинете. Именно доступно для вывода. В этом разделе будет отображаться. В разделе «Пополнение» будет отображаться, насколько сумму, какая сумма у вас, э, вы пополняли э, за все время, пополняли э, свой кабинет. В разделе э, «Заработано» будет отображаться ваш заработок, сколько вы заработали у нас в фонде. В разделе «Выведено» здесь будет отображаться, сколько вы вывели. Следующая история пополнений. Здесь будут отображаться все ваши транзакции и номера орденов, дата пополнения. следующий э, дата выплат. Точно так, платежные системы. На какую платежную систему вы выводили сумма номер ордера и статус. Выведено или не выведено. Э, история переводов. У нас есть внутренний перевод. Кому? Сумма и дата. А теперь пополнение. Как проходит у нас пополнение? Пополнить, пополнить вы можете с «Perfect Money». Это вы вписываете в рублях. Пополнение у нас минимальное пополнение с 50 рублей. Вы вписываете сюда эту сумму, на которую вам нужно пополнить кабинет. Сначала выбираете «Платежную систему». Если вы будете пополнять с Perfect Money, то вписывайтесь в, вписывайте в рублях, а с Perfect Money у вас будет списываться в долларах. Фрейкасса, что такое фрейкасса? Вот давайте я вам сейчас и покажу. Я, например, буду пополнять с 500 рублей, да, выбираем Фрейкасса и нажимаем Пополнить. Перед вами открывается эта касса, где вы с какой платежной системы вы можете пополнить. Это а, вот валет Wallet, а, Kiwi кошелек, Сбербанк с карточки, а, с Яндекс деньги а, и здесь идет кэш. Вы можете пополнять и в рублях, и в, в долларах и в евро, но на кабинет у вас будет приходить в рублях, а списываться у вас будут именно в той, если вы на, у вас деньги в евро, значит, у вас спишутся в евро. Если у вас в, в долларах, то спишутся в долларах. Если в рублях, то это в рублях. Значит, дальше также можно пополнить через... Вот они. Если у вас есть электронная валюта, то вы можете пополнить и электронные. У вас будет списываться с вашего кошелька электронные, а приходить на кабинет будет все в рублях. Точно так же вы можете с Мегафона, МТС, Сели 2 и Билайн. Вот Такие платежные системы. Вы выбираете платежную систему, например, выбираете Kiwi кошелек и выставляете сюда, вставляете свою почту обязательно, номер Kiwi кошелька и перейти к оплате. Все это, ребята, делается очень быстро, без всяких проблем. Следующее. Это пополнение было. Теперь у нас а, есть, а, как я сказала, что у нас есть вывод. Вывод у нас делается ежедневно. Нет ограничений в выводе совершенно а, никаких. Сколько вы заработали заработали 100 тысяч, пожалуйста, ставьте 100 тысяч и выводите. Вывод у нас нет для вывода ни праздничных дней, ни выходных. Выбираете платежную систему, вывод у нас через Perfect Money, и вернее на Perfect Money и на Pair кошелек. А у вас, точно как я уже сказала, выставляете сумму вывода в рублях, а к вам на Perfect приходит в долларах. Минимальная Сумма вывода 500 рублей. Спросите, почему? Да потому что менее 500 рублей заработка у нас в фонде нет, не существует. Также есть перевод между партнерами. Минимальный перевод у, вас, у нас с одного рубля. А здесь вводится, например, сумма 500 рублей, логин вашего спонс... партнера, которому вы хотите перевести. Нажимаете кнопочку «Проверить». Здесь отображается получатель и нажимаете «Перевести». Следующий этап. Вы заходите на свою почту и... Проверяете письмо, подтверждаете свой вывод, денежных перевод денежных средств. У нас подтверждение, э, обязательное через свою почту, это регистрация, вывод денежных средств и перевод между партнерами. Теперь, как выбрать нам нужную площадку для работы. У нас есть площадка «WordMoney». Площадка PD, площадка Golden Ring Mini, площадка Golden Ring, Bhom, Клевер Mini и площадка Клевер. Об этих площадках я вам расскажу в следующем ролике. А сейчас я вам покажу, где находится ваша реферальная ссылка. В разделе Партнеры. Ваша реферальная ссылка. Нажимаете Копировать. Здесь «Да», «Окей» и «Ваша ссылка скопирована в буфер». Здесь также в этом разделе будут отображаться все ваши партнеры до пятой линии. Также кнопочки здесь вот кликабельные будут отображаться, кто на какой площадку у вас активировал ваш партнер. Также будут отображаться партнеры второй линии, третьей линии, четвертой и пятой. Здесь будут первое «Пригласил», «Логин», «Почта», «Телефон», «Скайп» и какие площадки у него активированы. Следующий раздел – это «Промо материалы». Здесь вы всегда можете скачать баннеры наши и э, скачать наши слайды. Э, маркетинг, э, здесь все у нас есть в слайдах. Э, прошу обратить внимание, когда вы отработали и э, нужно вам выйти из кабинета, не надо закрывать на браузере, а всегда вы нажимаем кнопочку «Выход». Так как если вы закрыли, Именно на крестик в браузере свой кабинет, ваш кабинет целый час находится между небом и землей, ребята. Всегда могут мошенники взломать, они этим моментом и пользуются пользуется, чтобы вывести ваши деньги, взломать вашу почту. Поэтому вас очень прошу, отработали, вам нужно, вы... сделайте выход. Нажали «Выйти из кабинета». Вы всегда можете потом войти. Вошли. Следующий ролик «Как выбрать площадку для работы у нас в фонде».